Сегодня я бы хотела обсудить следующий вопрос. Когда все же нужно начинать проводить чистку у малыша? Ответ будет достаточно простым. Это необходимо начинать делать с момента появления первого зуба. И не важно, в каком возрасте это произойдет. Будет это 4 месяца или 6, или даже позже. При этом все равно вы приобретаете специальную силиконовую зубную щетку, которая называется на палец родителя, и каждый день, утром и вечером, вы совершаете несколько движений в полости рта для очистки того самого долгожданного зуба. При этом вы не только способствуете его очищению и тем самым улучшению гигиены, но и также вы формируете у ребенка привычку и формируете доверие к любым манипуляциям полости рта. Что же будет, если с момента появления первого зуба, условно с одного года жизни. Может возникнуть следующее. Ребенок уже в один год может проявлять свой характер, и он, в общем-то, его и проявляет. Может отворачивать голову, сжимать зубы, элементарно начать плакать и стереть. При этом ваша тактика здесь не должна быть таковой, чтобы что бы то ни стало, нужно все равно почистить зубы ребенку. Один родитель держит голову, другой чистит. ни В коем случае здесь важно взять паузу возможно, обыграть, отвлечь внимание лучше, купить красивую, яркую зубную щетку, которая ему понравится. И таким образом шаг за шагом вы сможете вновь завоевать доверие, вы сможете сформировать эту самую привычку чистки зубов. Но все же, чтобы не сталкиваться с такими трудностями, я рекомендую начинать это делать с момента появления первого зуба.